По поводу моей работы, как видишь, я делаю вещи очень классические Не то чтобы я занимаюсь изготовлением изделий, которые сейчас в моде А завтра они уже устарели Такое все делают Мне бы было любопытно сделать что-то по трафарету Как, например, те турецкие тарелки, что мы видели Но в моем случае я уверен, что у меня выходит хорошо И продается в противном случае оно будет продаваться первые две недели, а потом ничего. Сейчас тарелка готова к раскрашиванию. Сделаю небольшой эскиз карандашом, плюс-минус так, как нарисовано здесь. Здесь тоже еще кое-что нужно закончить. Это подарок, и здесь по краю будет много имен. Некоторые из них я еще добавлю, но в общей сложности будет 23 имени. Вот такая вот небольшая вещь. Вот эта церковь, в которой 50 лет назад венчались эти люди. Так что здесь имена всех внуков и детей, которые хотят сделать такой подарок в честь годовщины в 50 лет. Я стираю вот эту белую часть, потому что если я поставлю в печь, не стирая ее, то тарелка прилипнет к печи. Это жидкое стекло, так что если я его сотру, тарелка не прилипнет в печи, и я смогу ее достать. Сейчас я пытаюсь центрировать тарелку на вот этом предмете из металла, который называется Торнетто. Эта тарелка сделанная вручную, поэтому когда она крутится, она не идеально ровная. Она дает такую типа волну. Поэтому, когда я буду на ней рисовать, я должен приспособить свое движение к этому движению тарелки. Это у нас будет центр. След от простого карандаша сгорает. Примерно при температуре 950 градусов. Поэтому вы не сможете увидеть, что именно я нарисовал. Я могу рисовать так, как я хочу. Очень важно при работе с керамикой не нажимать сильно на карандаш. В противном случае на тарелке остается след, который потом уже ничем не уберешь. Обычно, если пишешь по керамике простым карандашом, его нужно держать так, чтобы на него нельзя было надавить, и степень надавливания всегда бы была одинаковой. Нужно нажимать очень легко. Держа карандаш таким образом, я нажимаю примерно с одинаковой силой. Почти закончили. Тут я уже немножко закосил. Чтобы стереть, я всегда использую палец. Для росписи керамики я всегда использую водорастворимые краски. Поэтому и план рисунка я тоже рисую такими же красками. Заказчики мне сказали, что юбиляры в восторге от деревни. У них в собственности есть винодельня. Поэтому здесь я размещу виноградники. Но у них также есть и оливы, поэтому посадим сюда оливки. Но также они и романтики. Им нравятся подсолнухи, поэтому поместим здесь подсолнухи. 50 лет с тех пор, как они женаты. Поэтому нарисуем здесь два кольца, которые пересекаются. И впереди потом будет еще надпись... Выполнена вручную для Грацелы и Алессандры 50 лет вместе. Церковь это очень простая, потому что это церкушка одной из деревень. Здесь вот есть башня, башня с колокольней. Это, скорее всего, дом батюшки. Потом еще есть вот эти объекты, которые, между прочим, сейчас ты нигде уже не найдешь. Но 50 лет назад они существовали. Называются поляи. Поляи. Это античная версия того, что сейчас называется снопами. Ну а снопы это не что иное, как кучки сена, которые мы часто находим в деревне. Так вот сначала существовали поляи, они выглядели как горы из сена. Потом они превратились в прямоугольные спрессованные формы сена, и сегодня у нас уже есть более удобные. Скругленные снопы, которые, между прочим, и очень симпатичные. Туристы приезжают фотографировать их постоянно. Да, но более типичными для региона Тосканы являются эти, которые, кстати, делаются необычным образом. Мне рассказывал один пожилой старик, чтобы сделать вот один такой сноп, нужно было взять большую длиннющую палку, вонзить ее в землю, и потом постепенно вокруг нее набрасывалась стена набрасывалась, набрасывалась, набрасывалась, и в конце получалась вот такая форма. Это была форма также и практичная, потому что, когда шел дождь, вода могла лучше стекать, так что внутренняя часть была всегда защищена. Потом еще одна интересная вещь, что для того, чтобы накормить скота, не использовали сено таким образом, чтобы брать его вилами с нижней части. Этот сноп разрезался на кусочки так, как будто бы торт, так что в конце концов получалась форма огрызка от яблока. Тогда же тракторов еще не было, поэтому люди отрезали эти куски сена с помощью косы. Такой большой. Я редко пользуюсь технологиями, но время от времени приходится это делать. Все время забываю, Грацелла или Габриэлла. 50 лет – это цифра со дня свадьбы. По-моему, этот брак продлится уже и до конца. Мне однажды рассказывали мои старики, ну или, как сказать, мои деды, об одной семье из деревни, у которых был свой надел земли, с которого они получали вино, необходимое на год. Потом у них были оливки, чтобы делать себе оливковое масло и та-та-та. Взамен на эти вещи, скорее всего, они получали муку, которая, в свою очередь, нужна была для приготовления хлеба. Еще, кроме этого, у них были куры и некоторые животные. Поэтому все, что мы видим на этой картине, на самом деле, это была их жизнь. Потому что благодаря всему этому и каждой вещи здесь, они смогли вырастить семью. С нуля у них появились дети, внуки. И в конце концов, скажем, все рождено здесь. Кажется, что рисунок так себе, но на самом деле всегда есть что-то более глубокое в рисунке. Предположим, это у нас база рисунка. Если мы что-то рисуем, то, скорее всего, те предметы, которые впереди, выглядят побольше. Те, что за ними, чуть-чуть поменьше. Потом еще поменьше, еще поменьше. Ну и в общем, чтобы создать рисунок объемным, я рисую первый подсолнух, чтобы от него отталкиваться. Потом следующий меньше, следующий еще меньше и самый маленький. А, я же совсем забыл. Заказчики меня попросили кукурузный початок на переднем плане. Блин, еще и кукурузный початок. Ладно, кукуруза это не что иное, как зерно. Сейчас мне нужно найти какое-нибудь подходящее место. Можем расположить его вот здесь впереди. Ну и теперь пора бы его раскрасить. Несколько дней назад меня одолевал кашель. И работать с кашлем это нереально. Начинаем обычно с толстой кисти, чтобы дать базу тарелке. Это орнаменты, чтобы заполнить свободное пространство. Ничего более. Все, хватит.